Приветствую на канале Шарабара, а за идею для данного ролика хочу сказать спасибо своему подписчику Мистерио87. Именно он некогда предложил мне сделать ролик касательно луков и арбалетов. До арбалетов мы еще дойдем, а сегодня у нас видео, как ни странно, про луки. Мистерио, большое тебе спасибо. Прошу всех поблагодарить человека за интересную тему. А также, пока мы не начали, хочу поставить всех в известность, что каждый при желании может поддержать канал. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии и помимо этого, можете помочь рублем, долларом, евро, фунтом. В каждом видео имеются реквизиты, пользуйтесь, какими вам удобно. А мы переходим к видео. Лук – это разновидность метательного оружия, предназначенная для стрельбы стрелами. Стрельба происходит за счет мышечной силы стрелка, которую лук накапливает в упругую энергию согнутой дуги и затем, распрямляясь, быстро преобразует ее в кинетическую энергию стрелы. Техника стрельбы из лука заключается в установке стрелы на тетиву, ее натягивании одной рукой при удерживании дуги лука другой рукой, прицеливании и освобождении тетивы. Дальность полета стрельбы зависит от конструкции лука, силы натяжения тетивы и погоды, в среднем же она составляет до 250 метров. Какие же есть виды лука? Они разделяются на простые и сложные. Но тем не менее, все представляют из себя тугу с тетевой для метания стрел. Простые изготавливали из цельного куска древесины, чаще всего используют ясень или кизил, длиной до полутора метров. Композитные луки были более короткими, их изготавливали из разных материалов, древесина, рог и вываренные сухожилия животных. Благодаря этому, во время натягивания тетивы, лук имел необходимую упругость, эластичность и мощь. Лук и стрелы известны на Земле по крайней мере 10 тысяч лет. Невозможно утверждать что-то конкретное о происхождении лука. Вероятно, его употреблению для метания стрел предшествовало какое-то хозяйственное применение изогнутой палки. Известны находки, датируемые примерно 15 тысяч лет назад, по форме, подобные деревянным лукам. Но по качеству дерева, заведомо негодные для стрельбы. Возможно, они были частью прибора для добычи огня. Когда люди ближе ознакомились со свойствами дерева, они смогли придать палке необходимую упругость и объединили это изображение существовавшими уже тогда легкими дротиками как и сейчас у наиболее примитивных племен древнейшие луки были невелики 60-80 см. Слабы и применялись для метания неоперенных стрел, представлявших собой олое древка тростинку с граненым деревянным наконечником, естественным шипом или обточенным куском твердого дерева. Вес цельно деревянной стрелы не превышал 10-15 грамм. Опасность для человека столь легкая стрела представляла только при стрельбе в упор, либо за счет яда. Наиболее древние луки применялись для охоты на птиц и мелких животных. Позже стрела приобрела оперение и наконечник из кости или камня, а сам лук удлинился до 120 сантиметров. Стрелы с каменным листовидным наконечником весили уже до 50 грамм, что положительно казалось на их убойной силе. Стрелы с костяным наконечником весили не более 25 грамм, но сам наконечник был более технологичен при изготовлении и мог иметь заусенцы. В такой комплектации лук стал уже вполне серьезным оружием, что позволило ему вытеснить прощу и бумеранг всюду, где он получил развитие. В период же античности и средневековья луки оставались основным видом метательного оружия и претерпели целый ряд существенных улучшений. В частности, вместо легких стрел с каменным или костяным наконечником, стали применяться тяжелые стрелы с металлическим наконечником. А конструкция самого лука усложнилась, чем были достигнуты большая мощность и живучесть оружия. В период средневековья деревянные луки уже имели ограниченное распространение, сохраняясь еще только в Европе и Северной Америке. Наилучшее качество и наибольшее распространение, однако, имели композитные луки, впервые появившиеся, видимо, в Египте около второго тысячелетия до нашей эры. Позже в Турции и Китае конструкция лука была усовершенствована путем введения металлических утяжелителей дуг. Именно композитными луками пользовались большинство народов Азии и Античной Европы соревнованиях по стрельбе хороший лучник с 90 метров попадал в мишень. Этот показатель достигался, если цель была неподвижна. Расстояние было всегда одно и то же, а стрелы использовались специальные. Вообще же, прицельная стрельба английскими лучниками велась на 30 метров, турецкими и китайскими – до 70 чаще чаще всего на 40-50 метров. Точность попадания из лука зависела прежде всего от умения стрелка, но даже лучший стрелок никогда не может контролировать все факторы, влияющие на полет его снаряда. Дальнобойность стрельбы из лука часто сильно преувеличивается. Достоверный рекорд, дальности полета стрелы из спортивного лука поставлены некоронованной особой, что исключало бы достоверность верность сообщения, и подтвержденный незаинтересованными свидетелями, составлял около 450 метров. Кто это сделал? Секретарь турецкого посольства в середине 18 века счел необходимым нанести англичанам изящное дипломатическое оскорбление, перекрыв их национальный рекорд вдвое. Впрочем, дальность стрельбы из лука все-таки была лучше, чем у других видов старинного оружия, да и точность в то время нареканий не вызывала. Так как обычно стрельба велась по строю солдат, почти никаких доспехов в реальной боевой обстановке стрела не пробивала, по крайней мере в античное время. Однако полностью защитить тело со всех сторон доспехом достаточной прочностью затруднительно, так что массовый обстрел приводил к многочисленным ранениям и потере боеспособности вражеских войск. Простой лук длиной 100-150 сантиметров мог использоваться для прицельной стрельбы 25-граммовыми стрелами на 30 метров и 50-граммовыми на 40 метров. Навесная стрельба теоретически могла вестись до 100-150 метров. Пробить стрела из такого лука могла только кольчугу на самом близком расстоянии, и то если имел стальной наконечник. Таковы были луки индейцев и большинства народов средневековой Европы. Английский лук длиной 180-220 ну, сантиметров применял для прицельной стрельбы легкими стрелами на 30 метров и тяжелыми, которые весили на момент 150 грамм, а то и больше, до 180 метров. Скипский композитный лук был совсем короток. Всего 70-80 сантиметров. В длину и стрелы к нему имели вес 15-25 грамм. Дальность эффективной стрельбы в связи с этим была ограничена дистанцией всего 30-40 метров. Хотя максимальная дальность полета стрелы составляла 100-120 метров. Древние поражались так называемому скифскому выстрелу. Конное войско скифов на врага на полном скаку осыпая его стрелами. Приблизившись, скифы поворачивали назад, при этом продолжая обстрел, сидя спиной к противнику. Монголы, например, использовали китайские пехотные луки и тяжелые стрелы, да еще и стреляли по ходу движения на полном скаку. Монгольские стрелы могли быть опасны на расстоянии в 200 метров и даже чуть дальше. Современная стрельба из лука делится на несколько направлений – спорт, охота и развлекательная физкультура, аналогичная фитнесу. Существуют также движения ролевиков и реконструкторов, которые используют исторические и самодельные конструкции лука и аксессуаров для проведения ролевых игр и чемпионатов. Рассмотрим же виды данного оружия. Английский лук. Простой лук – кленовый или же тисовый, с пеньковой, иногда шелковой тетевой. Длина около 200 см. Отличался своей мощностью. Такой лук пробивал легкой стрелой доспехи в пределах 70 метров. Длина стрелы доходила до полутора метров. Максимальная дальность полета легкой стрелы составляла 350 метров. Тяжелый – до 200 если же говорить о меткости, то это до 100 метров. Преимуществом английского лука была его скорострельность. На больших расстояниях английский лук позволял держать в воздухе 5 стрел. Подготовка английского лучника осуществлялась годами, с детства. Поэтому в минуту английские лучники могли выпустить 10, а то и 12 стрел. Английский лук считался наиболее простым и самым сильным из всех европейских луков. Азиатский. Сложно-составной лук небольшого размера, с большим изгибом и силой натяжения тетивы. Азиатские луки относятся к коротким. Длина их составляет от 107 до 183 сантиметров. В качестве основного материала используется испанский тис. Конструктивной особенностью этих луков является использование двух равных по толщине слоев. Внешний слой хорошо работает на растяжение, внутренний на сжатие. Это позволяет изготовить лук более узким, благодаря чему наращивание усилия натяжения происходит главным образом за счет толщины плечей, без риска необретимых деформаций в древесине. Чтобы изготовить азиатский лук, требовался очень искусный мастер. Слои рога, вареных жил и дерева необходимо было прочно склеить под сильным прессом, после чего отделанный в черни лук подвергался специальной просушке в течение нескольких лет. Окончательно отделанный лук для защиты от сырости обтягивался тонкой кожей, пергаментом или берестой проклеивался наилучшим клеем. Готовый лук покрывался прочным прозрачным лаком, Тетиву делали из жил или крепкой бечевки и обматывали шелком. Азиатские луки на 25-30% были эффективнее длинного, отличаются большой силой, живучестью, меньшим весом, более короткими облегченными стрелами, поэтому лучник мог носить при себе большое количество таких стрел. Азиатский лук был вполне удобен и для всадника. Древнеегипетский простой лук распространенный в Древнем Египте. Длина от 150 см. В царском обиходе встречались сложные луки. Луки такого типа отличались простотой конструкции и сегментовидной или двояковогнутой формой. Лук в Древнем Египте считался основным оружием и использовался на войне в течение всей истории древности. В Египте в середине второго тысячелетия до нашей эры получили распространение и сложные луки. В общем и целом в Египет лук пришли из Месопотамии, где были распространены как сложные виды так и сложно составные китайский сложный и составной одновременно лук длина до 140 сантиметров китае наибольшее распространение получили композитные луки около второго тысячелетия конструкция китайского лука была усовершенствована путем введения металлических утяжелителей дуг позже примерно в 14 16 веках луки в китае стали заменять арбалетами Корейский. Сложный и составной одновременно. Лук был небольшим, не тугим, стрелы легкими. Сделанный из рога назывался как гуни, а полностью изогнутый лук – мангкагун. Корейский лук считался супер мощным, его даже натягивали вдвоем. В древних рукописях утверждается, что лук воинов хварангов мог выпустить стрелу почти на тысячу по полтора километра. Монгольский. Составной лук широко распространенный у народов Евразии. Монгольский лук носил название Саадак. Стрела, пущенная из такого лука, пробивала металлический доспех со 100-150 метров. Луки не имели прицела, поэтому стрельба из них требовала многолетнего обучения. Для стрельбы из лука применяли стрелы с железными наконечниками, длинными деревянными древками и оперением. Среди них выделялось несколько групп. Монгольские луки были удобны в обращении, зарекомендовали себя как высокоэффективное скорострельное оружие дистанционного боя, хорошо приспособленное для ведения стрельбы в условиях интенсивного маневренного конного боя. Русский Лук широко применялся в бою и на охоте воинами Киевской Руси. Луки, которыми пользовались всадники поместного войска в 15-17 веках, сохранились до настоящего времени. Основными породами дерева, из которого изготавливались русские луки, были можжевельник, береза, ясень и дуб. Дальность стрельбы из лука достигала 300 шагов. Если стрельба проводилась с лошадей, то дальность увеличилась на 50, а то и 60 шагов. Лук использовался в России до 17 века, а воинами Башкирского, и калмыцкого войск лук был использован в 1814 году когда они пришли в париж скифский Сигмообразный небольшой лук, приспособленный для стрельбы с коня. Длина от 70 до 100 см. Появился в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры, широко распространился среди скифов, от которых и получил название. Возникновение такого лука связано с конницей скотоводов, господствовавших в евразийских степях. В основном скифские луки были небольших размеров, но существовали и крупные луки, достигавшие в длину 120 см. Позже появился скифский композитный лук, он был еще короче, всего 70, ну 80 сантиметров, что было удобно для всадников, и стрелы к нему имели вес 15-25 грамм. На концах стрелы обычно находились бронзовые трехлопастные наконечники, в связи с чем была ограничена дальность эффективной стрельбы, всего 30-40 метров, хотя максимальная дальность полета стрелы составляла 100, а то и 120 метров. Вот как-то так и выглядят луки. Еще раз спасибо моему подписчику за идею, на сим позвольте откланяться. Счастлива.